Саму модель танка, две миниатюры. Осмотрим боковую сторону. На этой стороне мы видим один из вариантов окраски данной модели и список красок, которые предлагаются для окраски данной модели от компании AK Interactive. Также здесь указаны QR-коды, по которым можно пройти и получить дополнительную информацию о данном наборе. С обратной стороны у нас присутствует... Некоторая историческая справка о данном танке и информация о наборе. Длина модели 290 мм и высота 108 мм в собранном состоянии. Масштаб, как я уже сказал ранее, 1,35 Модель изготовлена и выпущена в 2016 году компанией Менг. Итак, уважаемые зрители, перейдем к обзору содержимого данной прекрасной и красивой коробочки. Итак, первое, что нас встречает внутри коробки, это благодарственный лист от компании Ming людям, помогавшим, видимо, информации в разработке данной модели. Инструкция выполнена на обычной бумаге, матовая, вот в таком книжном варианте. Здесь, как обычно, идет описание модели, какая-то возможно историческая справка на нескольких языках. Также, что приятно в данном наборе, что здесь есть описание и на русском языке. Пролистаем несколько страниц. Опять же, представлено несколько языков. Также присутствует русский язык. Далее инструкция переходит непосредственно к инструментам, которые не будут необходимы при строительстве данной модели. Опять же, все продублировано и на русском языке, что немаловажно для нашего рынка. И дальше идет уже идут страницы с сборкой данной модели. Все проиллюстрировано отлично, печать качественная, все прекрасно видно. И это очень-очень нравится, и это очень прекрасно. Так. Опять же, в конце инструкции здесь у нас содержится инструкция о сборке миниатюр. И список красок, предлагаемых для покраски всего набора. На последней странице мы видим рамки ледников и их обозначение. Далее, что очень приятно, мне попалась вот такая вот развертка цветная. Возможно, это более позднее издание данной коробки, в которую положили вот такую вот книжицу. Да? Представлены несколько камуфляжей, в которых можно исполнить этот танк. Знаю, что в предыдущих релизах данной модели цветной инструкции по покраске модели не присутствовало. Ну, давайте перейдем к пластику. Итак, следующий пакет из данного набора. Это пакетик с элементами подвески, с гусеничными лентами или элементами траков. И давайте рассмотрим на примере одной из рамок. В данном наборе четыре таких рамки. Здесь у нас катки, не бандажированные. Это катки с внутренней амортизацией, элементы гусеничных лент. Коуши и ленивцы. Качество, опять же, замечательное. Наверное, отмечу, что весь набор отлит вот из такого красно-коричневого пластика. Создается у меня такое впечатление, что они сделали это как бы имитировать э, грунтовку немецких танков. А как мы с вами знаем, танки покрывались ну, таким красно-коричневым грунтом. Детализация прекрасная, облоя нет. Ну, на набор довольно-таки свежий. Следующий летник у нас представляет. Тросы. Тросы отлиты довольно-таки неплохо для тросов из пластика. Внутренняя деталь лобовой брони наклонной, решетки или створки моторного отсека и надгусеничные экраны. И вот это, возможно, детали, закрепляемые изнутри ванны. Качество прекрасное, облой нет. Итак, следующий летник в данном наборе. Это рамочка с экипажем данного танка. Представлена она в двух фигурах. Это командир танка и заряжающие. Собственно, это указано на самой коробке. Качество литья довольно-таки неплохое. Здесь торсы, на них отлично проработаны детали одежды, ремни, пряжечки, нагрудные знаки, ботинки хорошо. Лица довольно неплохие, но вот кисти рук немножечко сплоховали. В целом рамка ну, не вызывает особо каких-то нареканий. Литье опять же, хорошее, облоя а нет. Вот насчет рук отдельно приложим фотографию, и вы сможете разглядеть. Возможно, это так вот они сделали э, вариант перчаток. Ну, об этом мы узнаем позже в момент сборки и покраски. Следующая рамочка в данном наборе – это у нас остекление. Остекление, как всегда у Менга, отличное. Все прекрасно пролито, никаких дефектов, оно идеально прозрачное. Ну, в общем-то, смотреть тут больше на самом деле нечего. В следующем пакетике из данного набора содержатся элементы подвески. И рассмотрим на одной рамочке. А, здесь у нас ведущие звезды. Всевозможные ручечки. буксировочные вот эти крюки. Элемент балансира от леница. И пару фрагментов гусеничных лент. Следующий летник. Из этого набора представляют у нас уже некоторые элементы башни. Это крыша и вот эта вот нижняя деталь. Также варианты бронезащиты для выхлопа, пару вариантов орудийных масок. Возможно, даже их здесь и четыре, вот здесь еще. И ствол. Качество, как я уже говорил ранее, прекрасное. Итак, мы подошли к наиболее крупным деталям из данного набора. Здесь у нас представлен кондуктор для сборки гусеничных лент, элементы башни в двух вариациях или, возможно, это вставка внутренняя для сборки без интерьера и нижняя часть башни. И, наконец, последний литник из данного набора содержит в себе корпус танка, пламя-гаситель, пушки, крышу корпуса танка с зубчатым винцом для башни, задний бронесчит, еще один трос, всевозможные лючки, инструменты и все. И следующий пакет, который содержится в данном наборе, это ванна корпуса данного танка. Выполнено все хорошо, литье чистенькое, приятное, без утяжен, ничего выводить не надо. Корпус танка без каких-то перегибов, все прекрасно, то есть он не увяденный имеет клеймо внутри. Он здесь на внутренней поверхности. Также в этом пакете содержатся фтеропластовые втулки для сборки рабочих катков. Ну, то есть, чтобы они крутились. Один немаловажный момент. Также дополнительно для этой модели продаются отдельно наборы с траками рабочими, интерьером танка и, как дополнение, цимерик. Ну и в завершение посмотрим на два вот таких прекрасных пакета. Первый это... Так скажем, небольшое дополнение для данного набора, пакет с фототравлением. То есть представлены сетки на моторные решетки. Качество выполнения отличное. Так, и последнее это у нас декали. Прикрыты они вот такой калечкой. Качество печати замечательное, краска, нанесенная на поверхность декальной бумаги, матовая. А на этом у нас сегодня все, друзья. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайки. Заходите в группу ВКонтакте, заходите в чат в Телеграме, заходите в наш Инстаграм. Всем спасибо еще раз и до новых встреч! It's all about how it's